Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. И прежде чем мы начнем, уточните, пожалуйста, все ли в порядке со связью. Если все хорошо со звуком, если присутствует видео, поставьте, пожалуйста, плюс. И если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, минус. Напишите наш общий чат. Большое спасибо за ответы. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Романова Юлия, я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы с вами проведем вебинар на тему, который, на тему ошибок, которые допускают участники закупок и ошибки, которые допускают заказчики. Пожалуйста, если у вас будут появляться вопросы, пишите их в наш чат. И, соответственно, как только появится вопрос, я увижу, и если он будет по текущей теме, я отвечу на него сразу. Если вопрос, например, будет не совсем по текущей теме, то отвечу чуть позже. По завершению нашего вебинара вы получите ссылку на просмотр записи вебинара, вы получите те материалы, которые я буду сегодня использовать. а Это материалы в виде презентации. Презентация полезная ввиду того, что наш сегодняшний с вами вебинар, он будет построен прежде всего на практике. Мы с вами отойдем от э, сухих принципов, от сухих требований закона. Мы с вами посмотрим, как законодательство применяется на практике и какие ошибки допускают чаще всего всего заказчики и участники закупок. Вебинар наш построен таким образом, что будет он интересен прежде всего поставщикам, ввиду того, что все ситуации мы с вами будем рассматривать все-таки через призму участия в закупках. И в конце нашего вебинара я дам небольшие практические рекомендации, которые вы сможете использовать в ходе своей работы. Также у нас будет небольшая сегодня практическая часть, она будет в конце нашего мероприятия. Итак, мы с вами начинаем. Я сейчас включу... Презентацию, демонстрацию экрана, и мы с вами перейдем уже непосредственно к нашему материалу. Итак. Ошибки поставщиков и заказчиков при работе в соответствии с 44-м федеральным законом. Я сегодня помимо 44-го федерального закона сделаю также и упоминание о тех ошибках, которые допускают участники закупочного процесса, субъекта закупок, в том числе и по 223 федеральному закону. Но это не основная наша сегодняшняя тема. Все-таки мы делаем упор на 44-й федеральный закон. Как известно, в прошлом году законодательство в сфере закупок претерпело определенные изменения. Эти изменения связаны прежде всего с тем, что новые обстоятельства возникли, новая коронавирусная инфекция, и, соответственно, нужно было экстренно принимать изменения законодательства о закупках и проводить уже закупочные процедуры по новым правилам с учетом определенных ситуаций. И, соответственно, эти правила, они были оперативно приняты, потом они были доработаны, некоторые нормы, они уже отжили свое. Но, тем не менее, мы на сегодняшний день имеем определенную практику, практику участия в закупках с учетом новой ситуации. Ну и, соответственно, помимо этой практики можно выделить и ошибки, которые допускают субъекты закупочных отношений, и заказчики, и участники закупок. Так вот, ошибки, которые допускают. Субъекты закупочных отношений – это, собственно, те ошибки, которые возникают в ходе участия в процедуре и в ходе непосредственно размещения сведений по тому или иному этапу проведения процедуры закупки. И вот топ-5 ошибок вы сейчас видите на экране. Это ошибки и со стороны заказчика, и со стороны участников закупок. Первая ошибка, которую допускают заказчики здесь, и вот важно быть внимательными не только представителям организации заказчиков, но и участникам. Сейчас объясню почему. Это ошибки при публикации закупочной процедуры, это ошибки далее при подаче заявки, при оформлении, обеспечения исполнения контракта. И сюда можно также отнести обеспечение исполнения договора по 223 федеральному закону, потому что практика демонстрирует то, что ошибок очень и очень много в этой части. Это ошибки при рассмотрении заявок со стороны э, субъектов, со стороны заказчика и э, ошибки при заключении и исполнении контракта. Вот об этом мы сегодня с вами будем говорить более подробно. Почему, э, возвращаясь к, первым, к, первому, к первой ошибке, почему важно э, участнику закупок тоже, так сказать, быть во внимании и э, проследить вопрос публикации закупки. Да, дело в том, что, конечно же, заказчики при публикации процедуры, они нередко допускают различные неточности, различные нарушения, к сожалению, в самой документации о закупке. Мы с вами знаем, что запланированы масштабные изменения, запланирован перевод закупок в некую упрощенную форму, ну, как это сейчас видится некоторым со стороны, соответственно, законодателей, но как будет действительно на практике, мы с вами поживем, увидим, ну и, соответственно, Сейчас мы с вами живем в тех реалиях, когда ошибки уже допускают. Что будет дальше, ну, мы можем только спрогнозировать. Конечно же, возможно, ошибок будет больше. Так вот, при публикации закупки на что требуется обратить внимание участнику? Я всегда призываю участников тщательно проверять документацию, проверять те нормативно-правовые акты, на которые дает ссылки заказчик. И вот здесь речь идет про что? Здесь идет речь прежде всего про то, что при размещении закупки, например, ну возьмем как пример 44 федеральный закон, заказчик, если проводит закупочную процедуру с различными особенностями, какие могут быть особенности? Особенности прежде всего по национальному режиму. Особенности, которые предъявляются к различным участникам закупок. Это СМП, СОНКО, это организации инвалидов, предъявляющие уголовную исполнительную системы Нам с вами, в частности, интересно преимущество с учетом 30-й статьи, то есть преимущество для СМП и СОНКО. Это особенности в части проведения закупок с дополнительными требованиями. Когда мы изучаем документацию закупки, соответственно, мы на вот эти пункты внимательно обращаем внимание действительно ли заказчик соблюдает все эти требования, которые предусмотрены в конкретной ситуации. Ну вот сразу хочу привести пример, немного забегая вперед. Когда заказчик, например, проводит, закупку для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, мы знаем, что существуют определенные особенности проведения таких закупок, существует специфика установления обеспечения исполнения контракта и предусмотрены определенные преимущества для организации из числа СНП и СОНК, то есть вплоть до того, что можно подтвердить наличие опыта и не предоставлять обеспечение исполнения контракта. Так вот, задача заказчика, конечно же, все эти особенности упомянуть, упомянуть упомянуть закупочные документации. Что необходимо сделать участнику закупок, если были обнаружены нарушения? Например, вы видите, что закупка проводится для СМП и Сонка, а определенные особенности, которые взаимосвязаны с этой спецификой проведения закупок, соответственно, не установлены в документации. Здесь определенно Нужны действия, нужны действия со стороны поставщика. И я стандартно в такой ситуации рекомендую э, не прибегать к крайним мерам. Крайние меры – это подача жалобы в контролирующий орган. Я рекомендую, конечно же, если это позволяет ситуация, если это позволяет сроки проведения закупки, направить запрос запросы разъяснении. В противном случае, если вы воспользуетесь возможностью обжаловать действия, например, действия заказчика, то, конечно же, да, это право у вас есть, его никто не отнимает, но подумайте в дальнейшем, то есть, какие взаимоотношения будут у вас с этой организацией в случае вашей победы. То есть на практике ситуации бывают разные и условно говоря, если говорить прямую не хотелось бы, чтобы в дальнейшем при исполнении контракта получилось так, что заказчик, ну сейчас возможно такое грубое выражение, вставляет палки в колеса. Соответственно здесь важно действовать, так сказать, лояльно по отношению к контрагенту. Так, сейчас посмотрю, какие есть ли у нас вопросы. Да, запись вебинара, конечно же, будет э, отправлена. Так, мы с вами продолжаем. Следующее. Следующий топ ошибок. Сюда, конечно же, входит определенная группа под ошибок, если можно выделить такую иерархию. При подаче заявки здесь уже непосредственно действие со стороны участника закупок. На ошибку в данной части ошибки в данной части влияет и внимательность участника, и Использование необходимой информации в части подготовки всей документации, которая требуется. И здесь, конечно же, играет роль опыт участника закупок. Опыт не в том плане, что у вас есть исполненные контракты, а опыт в том плане, что у вас, как у специалиста, есть определенный навык подачи заявок. Ну и, соответственно, вы понимаете, какие документы могут требоваться в той или иной ситуации. И вот чуть позже я расскажу, каким образом именно опыт сыграл в пользу участника закупок. Следующие ошибки они связаны с ошибками при оформлении обеспечения исполнения контракта. И вот здесь, конечно же, я хочу отметить то, что в 2020 году и уже в 2021 году есть определенная практика, которая говорит не в пользу участника закупок. Есть определенные условия, по которым участник закупок не учитывает соответствующие изменения законодательства и не предоставляет обеспечения по новым правилам. Но об этом мы тоже с вами будем говорить далее. Следующие, следующие ошибки, они связаны с рассмотрением заявок. Опять же, не забываем, что рассмотрением заявок занимаются люди. Ну и, соответственно, здесь никто не застрахован от ошибок и участнику, и заказчику важно э, на этой стадии внимательно отследить все необходимые э, действия. То есть участнику закупок важно в случае отклонения его заявки ознакомиться с причиной отклонения, уточнить э, реальная причина или нет, и, соответственно, э, при необходимости, если э, по мнению участника закупок отклонение заявки было необоснованным, необходимо принять соответствующее решение обжаловать действия закупочной комиссии. И следующий вид ошибок связан с заключением и исполнением контракта, когда в том числе вовремя участник не подписал контракт, когда контракт не был размещен в единой информационной системе. И вот в связи с этим по-прежнему уже в 2021 году я сталкиваюсь с теми ситуациями, когда единая информационная система работает нестабильно, и участники закупок и заказчики сталкиваются с тем, что э, после размещения контракта в единой информационной системе, заказчик размещает контракт в по 44-му федеральному закону, и э, мы его видим в своем личном кабинете на электронной площадке, пока еще, соответственно, э, участник закупки сталкивается с тем, что контракт не отображается в его личном кабинете, хотя по факту контракт со стороны заказчика был отправлен. Поэтому будьте внимательны. И здесь, когда вы уже находитесь на стадии заключения контракта, необходимо, конечно же, держать руку на пульсе, так сказать, и вовремя связываться с заказчиком. В случае, если уже срок, например, подходит к завершению, срок по направлению контракта, а вы контракт по-прежнему не видите. Ну, я расскажу, как из моей практики. По моей практике я всегда, когда вижу себя в качестве своих участников закупок, в качестве победителя, по итоговому протоколу я сразу же связываюсь с заказчиком и уточняю срок, в течение которого они будут направлять проект контракта в наш адрес. Поэтому по возможности можете тоже руководствоваться именно такими вот требованиями. Так, интересный вопрос вопрос. Обязан ли заказчик по 223 федеральному закону отвечать на запросы о разъяснении итогов? На площадке есть соответствующий интерфейс, но заказчик говорит, что по закону у него нет такой обязанности. Спасибо большое за вопрос. Вопрос действительно интересный. Ответ будет следующий. Дело в том, что действительно электронная площадка, она предоставляет такой некий универсальный функционал. И вот этот универсальный функционал он заключается в том, чтобы предоставить всем заказчикам проводить закупки в соответствии с их положением закупки. То есть, иными словами, предоставить такой функционал, который будет отвечать требованиям абсолютно всех организаций заказчиков. Но задача заказчика при этом размещать закупки таким образом, которые, которые соответствуют его положению о закупках. То есть, по-другому говоря, закупки размещаются в соответствии исключительно с положением о закупках. И если у заказчика в его положении не указана такая необходимость, необходимость дать, запрос по, дать ответ на запрос по результатам проведенной процедуры, то, соответственно, они не обязаны это делать. Так, картинки нет, но вот надеюсь, что сейчас картинка появилась. Поставьте, пожалуйста, плюс, если все хорошо. И мы с вами перейдем к следующему слайду. Так, сейчас проверю. Так, отлично, все, мы с вами к следующему слайду переходим. И сейчас мы, как я и обещала, поговорим с практической точки зрения, какие ошибки допускают участники закупок. Подготовила я небольшую подборку практики контролирующего органа. И, соответственно, здесь мы с вами тоже будем это рассматривать. Заключение контракта. Рассмотрим данную ситуацию. При заключении контракта заказчик, проводя закупку для СМП и СОНКО, указывает соответствующие сведения с учетом требований части 3 статьи 96 44 федерального закона. В чем заключаются эти требования? Эти требования заключаются в том, что необходимо заказчику прописать порядок предоставления обеспечения исполнения контракта. Если закупка проводится для СМП и СОНКА, СМП СОН субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Необходимо заказчику указывать, что в документации об аукционе прописывает заказчик следующее сведения: Обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом окончательной цены, которая предложена победителем закупки. И исчисление, но ну я сейчас не претендую, что я говорю именно по цитирую соответствующий закон, ну, разъясняю смысл. Соответственно, обеспечение исполнения контракта предоставляется участникам закупки не от начальной максимальной цены, а от э, итоговой цены э, в соответствующем размере. И вот здесь мы с вами видим, что э, заказчики допускают следующие ошибки. Документации, например, прописывают, что размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от цены, по которой заключается контракт. А в проекте, к сожалению, в данной ситуации заказчик допустил ошибку и по типовой документации указали, что обеспечение исполнения контракта составляет 10% от начальной максимальной цены. Это типичное нарушение, которое пока еще встречается достаточно часто. И здесь и заказчиком, и участникам следует учитывать тот факт, что в случае проведения закупки для СМП Сонка заказчик обязан установить следующую информацию. И дополнительно необходимо заказчику указать сведения о том, что при наличии опыта у участника закупки можно подтвердить наличие данных сведений в реестре контрактов, сведения о наличии у него опыта у такого участника. Соответственно, все это должно быть обязательно отражено э, в документации закупки и ровно в таком же виде должно быть э, предусмотрено и в проекте контракта, который, собственно, является неотъемлемой частью документации. И вот здесь в связи с этим, э, так как норма у нас уже действует давно, заказчики уже наработали определенную отрицательную практику в части допущения ошибок. И здесь хочу привести два решения Свердловского ФАС и решение Магаданского ФАС. И э, если будет вам интересно, то вот это, конкретно вот эту ситуацию вы найдете в данных решениях. Так, сейчас посмотрю, какие у нас вопросы пришли в наш чат. Так. Обеспечение исполнения контракта формируется от начальной максимальной цены. При исполнении контракта заказчик предложил увеличить объем поставки на 10%, просит предоставить новое обеспечение. И вопрос о правомерности. Действительно, вот та ситуация, когда формируется обеспечение от начальной максимальной цены. В, этой, в этом случае, если не было, соответственно, увеличения, более чем на 10 процентов, ну в отдельных случаях это допустимо, то э, в данной ситуации э, в случае если закупка проводится не для СМП, не для э, сонка, то есть без учета, э, без учета положений статьи 30 и 44 федерального закона, у вас пункт про обеспечение он должен остаться неизменным. И э, иная ситуация заключается э, в случае если Обеспечение исполнения контракта исчисляется из э, суммы, по которой заключается контракт. И, соответственно, здесь, конечно, допустимы изменения. То есть, поэтому э, исходите из той ситуации, э, э, по которой вы, собственно, заключаете контракт. Если от начальной максимальной цены, то неправомерно, еще раз посмотрю. Должен ли заказчик в документации указывать право участника предоставлять обеспечение по пункту 8.1 статьи 96? Да, в случае, если это треб... с учетом данных требований проводится закупка, соответственно, это должно быть отражено в документации закупки. И вот здесь хочу ну, тоже далее привести пример, какие еще ошибки допускают в этой части заказчики. Так, ну вот, а, следующая ошибка. А, связана она опять же с закупкой у субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций. А, та ситуация, когда участник закупки решил предоставить обеспечение исполнения контракта в виде а, сведения о том, что у него есть опыт, и а, в каком случае было признано, что участник уклонился от заключения контракта. Мы с вами знаем, что должно быть предоставлено три контракта, и, соответственно, эти контракты должны быть выполнены со стороны участника закупок без применения к нему штрафов, пеней и неустоек. Но при исполнении контракта участник не учел тот факт, что в одном из трех представленных контрактов при участии, соответственно, в закупке для СМП и при дальнейшем заключении контракта – были указаны сведения о том, что по контракту применялась неустойка. Соответственно, у заказчика было основание для того, чтобы признать участника закупки уклонившимся от заключения контракта. Есть соответствующее решение. Решение о том, что участник в данной ситуации является, приравнивается к участнику, который уклонился от заключения контракта ввиду того, что он не предоставил обеспечение, не подтвердил наличие у него опыта. Соответствующие решения были по э, Вологодскому ФАС и решение Чувашского ФАС отражает соответствующую ситуацию. Сумма трех представленных субъекта малого предпринимательства контрактов. Здесь речь идет про э, ту ситуацию, когда по сумме был, так сказать, недобор по контрактам. И здесь мы э, обращаем внимание на решение московского УФАС. Так, э, до какой даты должен быть исполнен контракт? Не совсем понимаю вопрос. Если вопрос про обеспечение, про подтверждение опыта вместо обеспечения, то, соответственно, на момент подачи, на момент подачи заявки, когда вы направляете сведения по участию в данной закупке, и, соответственно, в дальнейшем, когда принимаете участие, в случае, если вы являетесь победителем, вы предоставляете контракт за последние три года. Это обязательное условие, и э, уже взять контракт, например, в этом году за 2016 год условно не получится, ввиду того, что э, за давностью этот контракт не может быть учтен. Поэтому будьте внимательны, обращайте внимание на давность контрактов, на применение отсутствия неустоек по контракту, одной из обязательных условий, соответственно, учитывайте общую сумму контрактов, причем, если, например, один контракт из вашего списка покрывает всю сумму начальной максимальной цены контракта, текущего контракта. Все равно вы должны предоставить не менее трех контрактов. Это обязательное условие. И остальные контракты, соответственно, уже, они тоже будут рассмотрены, но они будут рассмотрены в части наличия или отсутствия неустоек. И... Здесь, что примечательно, не имеет значения предмет контракта, то есть релевантность в данном случае предмету соответствующей закупки, по которой вы заключаете контракт, не учитывается. Контракты могут быть любые. Главное, чтобы они были отражены в реестре контрактов без применения штрафов и неустойки. Здесь актуальная ситуация возникает в связи с тем, что в прошлом году мы с вами знаем были. Приняты соответствующие нормы, в рамках которых было списание штрафов пеней неустойок, которые применялись по контракту. И э, здесь будьте внимательны, если э, у вас был такой контракт, по которому были начислены, э, была начислена неустойка, которая впоследствии была списана, то такой контракт для подтверждения наличия у вас опыта, к сожалению, все равно взять не получится, ввиду того, что имело место быть нарушение со стороны участника закупок. О том, есть или нет у вас нарушения, есть или нет начисленные неустойки, вы, помимо всего прочего, можете уточнить в реестре контрактов в соответствующем разделе. Все движения, все платежи по контракту, они отображаются в реестре контрактов. Так, следующий вопрос. С нами заказчик отказывался подписать контракт, потому что наш опыт не соответствовал из того, что мы предоставили контракты, исполненные до даты подачи заявки, а надо до даты размещения закупки. Ну вот э, здесь, конечно же, я бы в этой ситуации с заказчиком поспорила, потому что э, таких требований, то, что предъявляет заказчик, э, нет и, соответственно, они не могут быть учтены при учете вашего опыта вместо обеспечения исполнения контракта. Так, мы идем с вами далее. У нас много очень материалов, поэтому предлагаю уже двигаться дальше. Следующая ситуация. Победитель электронного аукциона предоставил вместе с подписанным контрактом обеспечение исполнения контракта. 10% было установлено от начальной максимальной цены, но не предоставил обеспечение гарантийных обязательств 1%. Участник закупки признан уклонившимся. И вот здесь позиция ФАС заключается в следующем. Обеспечение гарантийных обязательств, обратите внимание, является одним из способов обеспечения исполнения контракта. В рассматриваемом случае победитель электронного аукциона фактически не в полном объеме предоставил обеспечение исполнения контракта. То есть ФУФАС рассматривает, что обеспечение исполнения контракта оно складывается из двух элементов. Это обеспечение исполнения контракта, которое указано в документации закупки, тот процент, который предусмотрел заказчик. И обеспечение гарантийных обязательств тоже попадает под статью по мнению ФАС обеспечение исполнения контракта, в связи с чем участник закупки правомерно признан уклонившимся от заключения контракта. Вот здесь на что я рекомендую обратить внимание, когда вы участвуете в закупке, с применением в дальнейшем обеспечения гарантийных обязательств, учитывайте, что вы можете предоставить, хотя на практике есть такие случаи, когда одновременно обеспечение исполнения контракта предоставляет обеспечение гарантийных обязательств, но тем не менее, все-таки таких случаев пока еще меньше, чем ситуации типичных как раз, когда участник закупки предоставляет обеспечение гарантийных обязательств до момента подписания документа о приемке. Заказчик фактически не вправе требовать обеспечения гарантийных обязательств заранее. И э, в 44-м федеральном законе это все указано, то есть обеспечение гарантийных обязательств предоставляется до момента э, подписания документа о приемке. Если у вас предусмотрено несколько этапов исполнения договора, исполнения контракта. И по каждому этапу, соответственно, вы подписываете закрывающие документы. В такой ситуации необходимо до начала сдачи работ по первому этапу уже получить, предоставить, точнее, обеспечение гарантийных обязательств. На практике бывают случаи, когда, например, закупка на небольшую сумму, когда в течение небольшого времени предусмотрены гарантийные обязательства со стороны участника. Участник закупки получает, например, единую банковскую гарантию для обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств. Здесь, на самом деле, каждый случай индивидуален, и заказчики, соответственно, в этой ситуации принимают обеспечение в виде двух элементов обеспечения исполнения контракта – обеспечения гарантийных обязательств. Но вот УФАС в данной ситуации считает, что гарантийные обязательства – это часть обеспечения исполнения контракта. И в связи с этим мы с вами можем посмотреть решение краснодарского УФАС. Если сталкивались с какой-то интересной ситуацией в части обеспечения гарантийных обязательств, пожалуйста, пишите тоже в наш чат. Вижу, у нас поступили еще вопросы. Можно ли указать три контракта, не, не три контракта, а четыре или пять для подтверждения добросовестности? В части подтверждения добросовестности в 44-м федеральном законе идет речь именно про три контракта. То есть здесь излишне будет предоставлять более чем три контракта. Нет указания на то, что предоставляется не менее трех контрактов. В части именно подтверждения наличия опыта, а не предоставление обеспечения исполнения контракта. Так, следующий вопрос. Вчера участвовала в вебинаре от дистрибьютора определенной техники, тема была режим. Было задано много вопросов по поводу приказа 126Н, как заранее узнать, есть ли товар производства Российской Федерации ответили, что в протоколе первой части заказчик публикует страну участников. Впервые, честно говоря, слышу, но вчера не было возможности проверить. Сегодня открыло несколько протоколов, не вижу, где это опубликовано, только номера заявок и кто допущен или не допущен, по какой причине. Если действительно публикуется страна, то никто бы не э, попадал на 15%. Э, так, я поняла ваш вопрос по поводу 15% приказа 126 Здесь ситуация следующая. Мы с вами знаем, что есть разные виды закупок. Есть аукцион, есть конкурс. Применяется 126 приказ 126Н, приказ Минфин России. И в связи с этим, когда вы участвуете в закупке, в части, например, участия по процедуре «Электронный аукцион». Когда вы подаете вашу заявку, если у вас, например, товар иностранного производства, то, конечно же, нужно для себя оставлять вот эти вот 15%, чтобы не уйти ниже соответствующего значения по цене, которое вы запланировали. Но есть одно исключение, которое предусмотрено по конкурсу. Конкурс в соответствии 44-м федеральным законом с учетом проведения норм 44-го федерального закона. По конкурсу, когда участнику закупок приходит уведомление, в уведомлении содержится информация о допуске или недопуске вашей заявки, соответственно, до следующего этапа, до процедуры подачи окончательных ценовых предложений. И плюс в самом уведомлении содержится информация о стране происхождения товара. Но вот здесь следующий нюанс, он заключается в том, что вот здесь на электронных площадках реализовано на всех по-разному, реализовано по-разному ввиду того, что в законе нет прямых указаний на возможность раскрытия данной информации. Но в связи с этим, соответственно, электронные площадки трактуют по-разному данную возможность и предоставляют или не предоставляют участникам тот или иной функционал. Вот Сейчас, сейчас в части именно... Конкурса, говорю. По конкурсу некоторые электронные площадки в самом уведомлении раскрывают информацию о наличии среди предложений участников товаров российского происхождения. Причем обратите внимание, что именно Россия, не Россия и остальные страны Евразийского экономического союза, а именно Россия. Иные электронные площадки говорят о том, опять же в уведомлении, что среди всех предложений, которые поступили на электронную площадку, есть товары иностранного происхождения. Ну и, соответственно, исходя из этой информации, участник принимает для себя решение, до какой цены ему будет выгодно снижаться. В части остальных закупок по 44-му федеральному закону единственное, что вы можете учитывать, что в случае, если вы поставляете, например, китайский товар, если вы выиграете закупку, с вас будет удержано 15%. Иной возможности в рамках 44-го федерального закона Электронные площадки не предоставляют. Информацию нужно искать в уведомлении. На самой площадке, в протоколе эти сведения не отражаются на сегодняшний день. Так, следующее смотрю. Следующий вопрос. Контракты, относящиеся к предмету закупки, но не заключаемые по итогу конкурса в процессе обычной коммерческой деятельности, могут ли быть отнесены к опыту поставки? В случае, если вопрос ваш Оксана по 44-му федеральному закону, то, увы, нет, учитываются контракты именно из реестра контрактов. Так, вот вижу следующий комментарий по поводу исполнения контракта. Вот здесь мы с вами должны точно разграничивать два понятия. Есть добросовестность в сфере закупок, которая подтверждается с учетом статьи 37. Статья 37, статья 37 «Антидемпинговые меры в сфере закупок». И, соответственно, иная ситуация, когда проводится закупка для СМП и СОНК. И вот здесь нужно обязательно разграничивать порядок подтверждения наличия у вас опыта. Но об этом мы с вами еще поговорим. Далее. Все-таки вернемся к нашей основной теме. Посмотрела вроде все вопросы. Сейчас пока продолжаем с вами. А какие еще допускают ошибки заказчики? Заказчики забывают о новом способе обеспечения заявок, хотя э, относительно ну, новым можно его назвать. Э, заказчики устанавливают документацию об аукционе, требования о предоставлении обеспечения заявки на участие в аукционе только путем внесения денежных средств. И, соответственно, забывают про возможность предоставления обеспечения заявки со стороны участника в виде банковской гарантии. Эта норма, она уже действует давно, действует она с 2019 года, с июля, ну и, соответственно, заказчики должны... Идти в ногу со временем и не забывать про необходимость отразить возможность предоставления обеспечения заявки двумя альтернативными способами по выбору поставщика. Поэтому будьте внимательны и если участники закупок вы видите, что такое нарушение допущено в документации, то обязательно направляйте запрос на разъяснение. Дальше. Не указывают заказчики условия банковской гарантии, предоставляемые в качестве обеспечения заявки. Заказчикам установлены размеры порядок несения денежных средств, качестве обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств или в виде банковской гарантии, но не указаны условия банковской гарантии, что является нарушением положений 44-го федерального закона. Вот здесь, если вы сталкивались с подобной ситуацией, подспорьем может, под может служить решение Санкт-Петербургского УФАС, по соответствующему делу, номер которого вы видите на экране. Далее, другая примечательная ситуация, с которой я также повсеместно сталкиваюсь, это не конкретизация заказчиком порядка предоставления обеспечения заявки. Что делает заказчик? Заказчик в документации закупки прописывает, Порядок предоставления обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, если они установлены. Все эти положения простой отпиской в соответствии с нормами 44-го федерального закона, в соответствии с документацией закупки применить нельзя. Использовать такую формулировку заказчику недопустимо. Заказчик обязан конкретизировать с учетом положений действующего законодательства. Порядок предоставления обеспечения заявки был определен заказчиком в извещении о закупке следующим образом. Здесь уже конкретный пример. В соответствии с 44-м федеральным законом. То есть фактически заказчик не стал заморачиваться, не стал расписывать в каком виде, в, каком, в какой форме нужно предоставить участнику обеспечения заявки. Ну и соответствующая жалоба не заставила себя ждать. Управление Федеральной антимонопольной службы посчитало, что в извещении не установлен порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке. Действия заказчика нарушают статью 42 пункт 7 44 федерального закона. И здесь опять же присутствуют материалы по решению Санкт-Петербургского УФАС от прошлого года. Поэтому будьте внимательны, сталкивайтесь с подобной ситуацией. Ну, как всегда, я первый метод, первый способ я рекомендую направить запрос на разъяснение, указать заказчику данную его ошибку, в противном случае уже крайняя мера – это обжаловать действия заказчика. И вот здесь буквально позавчера столкнулась с ситуацией, разговаривала со своим коллегой, с поставщиком, они самостоятельно участвуют в закупке, и вот они как раз поделились такой ситуацией, что в документации до подачи заявки участник нашел нарушение, но не стали они направлять запрос на разъяснение, позвонили по телефону. В конечном итоге, к сожалению, заказчик, ну, если можно так выразиться, обиделся, и им направили уведомление о том, что неправомерно со стороны участника таким образом действует в данной ситуации. То есть говорить о том, что у заказчика есть определенные ошибки. Поэтому будьте внимательны, лучше все э, действия с вашей стороны фиксировать, а зафиксировать мы их можем как раз в виде запроса на разъяснение. Ну и по остальным этапам, в виде протокола разногласий, в виде э, жалобы в случае, если этого требует ситуация. Так, идем с вами дальше. Следующий наш слайд. Проверка содержания гарантии. В случае направления требования о выплате всей суммы обеспечения заявки и неустойки за просрочку платежа по гарантии бенефициар лишается возможности получения этой неустойки ввиду ограничения ответственности банка гаранта суммы обеспечения. Но вот здесь э, такая интересная ситуация, которая также связана с э, заключением контракта с предоставлением обеспечения, э, поэтому э, в части при, э, проверки обеспечения исполнения контракта обязательно э, учитывайте те требования, которые указаны заказчиком, э, проверяйте на соответствие указанных требований в документации закупки нормам э, действующего законодательства. Это требование является обязательным. Сталкивалась на практике э, с той ситуацией, на слайде этого нет, расскажу так. Э, когда участник закупки принимал участие в процедуре, было установлено обеспечение заявки, и участник закупки решил воспользоваться своим правом, предоставить обеспечение в виде банковской гарантии. И вот здесь будьте внимательны, заявка в итоге была отклонена ввиду того, что э, в самой банковской гарантии под обеспечение заявки не были установлены обязательные требования, гарантия не являлась безотзывной, этого, э, этого не было перечислено в формулировке э, требований по банковской гарантии, соответственно, имею в виду в самой банковской гарантии. Ну и э, в итоге банковская гарантия не соответствовала требованиям. Дальше. Отклонение заявки в случае ненадлежащей банковской гарантии э, основания. В случае выявления несоответствия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, Минфин России считает возможным отклонение заявки по причине несоответствия участника закупки требованиям. Требования в том числе могут быть э, те требования, которые предъявляются к участникам закупки э, в качестве единых требований по 31 статье 44 федерального закона. Ну и вот э, пример я озвучила, что в том числе может быть отклонена банковская гарантия, если не указаны обязательные Требования, которые предусмотрены законодательством. Поэтому будьте внимательны и проверяйте и банковскую гарантию, которую вы получаете под обеспечение заявки и под обеспечение исполнения контракта. В случае, когда заказчик требует обеспечения исполнения контракта, в контракте предусматривается эти нормы, они уже действуют. Обязательство поставщика в случае отзыва у банка гаранта лицензии на осуществление банковских операций, что встречается на сегодняшний день достаточно часто, предоставить новое обеспечение исполнения контракта. Срок для предоставления нового обеспечения исполнения контракта один месяц. Но вот здесь будьте внимательны. Дело в том, что действующее э, законодательство говорит о том, что э, участнику закупок следует дождаться соответствующего уведомления, уведомления со стороны заказчика о том, что наступили данные обстоятельства, о том, что у банка гаранта отозвали лицензию. И э, исходя из этого следует, что обязанность заказчика э, проверять банковские гарантии на актуальность. И только после получения соответствующего уведомления у участника начинается исчисление срока в течение одного месяца для предоставления новой банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта. Если в течение месяца не предоставлена новая банковская гарантия, то начисляется пеня, начисляется неустойка с учетом общих правил, которые предусмотрены в части исполнения контракта. Итак, идем дальше. И вот здесь хочу привести пример по этой теме. Из-за бездействия заказчика подрядчик был лишен возможности предоставить установленный срок для получения новой банковской гарантии документа, подтверждающий продление сроков контракта и согласованный ответчиком размер обеспечения исполнения контракта. Поэтому оснований для э, применения штрафных санкций не имеется. То есть с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с тем, что заказчик вовремя не уведомил участника закупок о том, что наступили соответствующие обстоятельства, и участнику необходимо предоставить обеспечение исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта э, не было предоставлено, и, э, соответственно, Штатные санкции в этой ситуации не применялись. Новый срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией. Не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с нормами статьи 95 44 федерального закона. Так, Сейчас посмотрю какие у нас вопросы. Так, вот очень интересный вопрос в отношении объема, подойдет ли контракт, если цена контракта одна, выполнение меньше. То есть фактически на одну сумму заключили контракт, но исполнили с учетом меньшего объема и нет претензий, ну, я так понимаю, нет применяемых штрафов за коронавирусом уменьшились объемы. Вот здесь очень важное замечание, которое я раньше не упомянула, что нужно обязательно учитывать по контракту объем исполненных обязательств. Это обязательное условие. И, соответственно, с учетом вот этой вот суммы по фактически исполненным обязательствам, фактически выполненному объему, вы можете этот контракт брать в расчет. Другое важное замечание, я рекомендую всегда участникам закупки, когда вы проверяете реестр контрактов, когда вы отбираете необходимые контракты для подтверждения у вас опыта, я рекомендую всегда брать по возможности только те контракты, по которым у вас исполнение завершено. Потому что вот в данной конкретной ситуации, которую мы сейчас рассмотрели, скорее всего, было исполнение прекращено, Ввиду того, что был исполнен необходимый объем и в дальнейшем уже потребность у заказчика отсутствовала. Но даже если вы рассматриваете контракты со статусом исполнения прекращено, здесь вы тоже можете взять такие контракты, но обязательно учитывайте характер исполнения контракта, по какой причине было исполнено. Прекращено исполнение контракта и берите те контракты, которые были выполнены вами без применения штрафов пеней. Далее, сейчас мы с вами следующую ситуацию рассмотрим. Так, напоминаю, что вводится понятие независимой гарантии. Независимая гарантия выдается банками, которые соответствуют требованиям, установленными в ПРФ, установленными правительствами государственной корпорации ВБРФ, региональными организациями, предусмотренными 209-м федеральным законом. То есть здесь мы тоже наблюдаем тенденцию к такой некой унификации части выдачи обеспечения исполнения контракта. И э, планируется, что в дальнейшем, соответственно, будет применение этой нормы уже повсеместно. Далее хочу рассмотреть э, еще одну ситуацию, когда э, проводилась закупка с дополнительными требованиями. ФАС в данном случае указывает на то, что нельзя отклонять заявку участника э, ввиду несоответствия дополнительным требованиям. Очень интересная. Ситуация, которая связана с участием в закупках с учетом положений 99-го постановления, интересна она в связи с тем, что до этого я встречала ровно противоположную практику, которая говорила о том, что действовать так участнику закупки нельзя. Так вот, в чем же заключалась суть ситуации? Заказчик проводил аукцион с дополнительными требованиями. Заявку участника закупки отклонили, ввиду того, что в его аккредитационных документах, а именно в документах, которые относятся к дополнительным требованиям э, от оператора электронной площадки, не было копии исполненного контракта э, договора на нужную сумму. То есть, соответственно, фактически э, документы, которые относятся к документам с дополнительными требованиями, на площадке отсутствовали. Участник, тем не менее, при подаче заявки, э, так сказать, по старинке, эти документы включил во вторую часть заявки. То есть фактически все документы участникам были предоставлены, но был нарушен порядок предоставления этих документов. Мы с вами знаем, что документы предоставляются заранее. Они проходят утверждение со стороны оператора электронной площадки. Это документы в части предоставления дополнительных э, предоставления информации по доп. требованиям. Ну и, соответственно, вот этот порядок, он был поставщиком нарушен. Заказчик, в свою очередь, абсолютно уверенно пояснил, что по 44-му федеральному закону эти документы нужно подтверждать заранее и необходимо их предоставлять на электронную площадку заранее. Далее участник должен пройти утверждение по этим документам и только потом подавать заявку. Ну и, соответственно, заказчик, когда получает... Вторую часть заявки он видит, откуда поступили документы, поступили ли они непосредственно из заявки участника или они прошли предварительную проверку со стороны оператора электронной площадки. При оценке опыта э, учитывается тот контракт, который поступает именно, который поступает именно от э, оператора электронной площадки. А вот в данной ситуации контролеры э, совершенно неожиданно поступили следующим образом, они посчитали, что действия со стороны заказчика противоречат нормам действующего законодательства. И, соответственно, документы, предоставлены полностью, их нужно было рассмотреть. Заявку отклонили неправомерно. То есть, таким образом, мы с вами, если сталкиваемся с аналогичной ситуацией, как раз вот эту практику можем брать во внимание. Далее. Следующий вопрос, здесь даже больше не ошибка, а именно вопрос, который достаточно часто задают участники закупок. Можно ли уплатить неустойку за счет средств банковской гарантии? И вот здесь есть определенная позиция Минфин на этот счет. Минфин отметил, что банковская гарантия и неустойка это равные и независимые друг от друга способы обеспечения обязательств по контракту. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение основного обязательства, а неустойку исполнитель выплачивает при ненадлежащем исполнении или неисполнении основного обязательства по контракту. И таким образом неустойку нельзя платить за счет средств банковской гарантии. Соответственно, вот это положение при исполнении контракта тоже учитываете и, обязательно фиксируйте те сведения, которые отражаются в реестре контрактов, то есть следите таким образом за ходом исполнения, за ходом фиксации непосредственно факта исполнения вами контракта в реестре контрактов, потому что обязанность заказчика эти сведения отражать, отражать в реестре контрактов. Далее. Ситуация, свежая ситуация, которая случилась буквально несколько дней назад, ну точнее было вынесено соответствующее решение. Вот решение это хочу тоже вам продемонстрировать. Интересная ситуация при проведении закупки с учетом норм национального режима. Поставщик в этой ситуации, прошу прощения, по данной закупке занимается поставкой средств дезинфекции. А участник, у него есть определенный опыт, поэтому вот в этой части я сделала акцент в начале нашего мероприятия, что зачастую, чтобы не допускать ошибок, чтобы видеть ошибки со стороны контрагентов, важно иметь определенный опыт. Так вот, у поставщика в части поставки средств дезинфекции уже был определенный опыт, он знал, какие документы стандартно требуются по той или иной закупке, Участник изучает очередную документацию о закупке, видит, что да, это его тема, ему хотелось бы поучаствовать в процедуре, но его насторожил тот факт, что ограничения, которые стандартно предусмотрены по этой продукции, а это ограничения в части 617 постановления, тоже одно из постановлений, которое применяется в рамках национального режима, по этой процедуре закупки не применяются, не установлены. Но, тем не менее, заказчик все-таки... Установил ограничения и установил он ограничения в части 102 постановления, опять же, с учетом применения норм национального режима. И, соответственно, далее, что последовало из этого? Из этого последовало то, что заказчик и затребовал от участника закупки именно те документы, которые предусмотрены с учетом применения норм постановления правительства номер 102. В частности, было потребовано медицинское удостоверение, точнее, регистрация данного средства дезинфекции в качестве медицинского изделия. И соответствующее регистрационное удостоверение было указано, что необходимо поставить на этапе уже исполнения контракта вместе с товаром. Соответствующих документов не могло быть по, этому, по этой продукции. По этой продукции имелись только документы, которые предусмотрены 617 постановлением. И, соответственно, участник закупки, здесь он уже не стал медлить, не стал направлять запросы разъяснения, он сразу обратился в контролирующий орган. В итоге ФАС установила, что применение 102 постановления, которое указал заказчик, Допускается в том случае, когда закупаемый э, товар, э, в данном случае это дезинфицирующее средство, зарегистрировано в качестве медицинского изделия. Доказательств, в свою очередь, этого заказчика не представил, то есть у него не было подтверждения того, что дезинфицирующее средство относится к медицинским изделиям. Участник обжаловал документацию, оказался прав и, соответственно, жалоба была признана обоснованной. Вот реквизиты данного решения, это был Ростовский УФАС, вы видите на экране, оно было издано буквально 2 февраля. Далее. Следующий э, наш вопрос. Э, согласно статье 83.2 44 федерального закона участник, э, участник закупки, э, победитель электронной процедуры признается заказчиком, уклонившимся от заключения контракта. Одна из э, ситуаций, которая также встречается. Если в сроки, которые предусмотрены данной статьей, участник закупки не предоставляет соответствующий подписанный проект контракта, если участник не направляет в установленные сроки протокол разногласий, если участник закупки не исполняет требования, которые предусмотрены 37-й статьей, статья о применении антидемпинговых мер в случае, если происходит снижение цены по конкурсу аукциону на 25% и более, при этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры, уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием, собственно, самой ЕИС, протокол, в котором участник закупки признается уклонившимся от заключения контракта. Так вот, к чему я это все говорю? Здесь на этом этапе тоже возникает множество ошибок. Например, в Уфас обращается заказчик с заявлением о включении в реестр недобросовестных поставщиков победителя закупки. В связи с уклонением от заключения контракта по результатам проведения электронного аукциона на оказание услуг по ежедневной уборке служебных помещений и прилегающих территорий. При рассмотрении данного дела антимонопольный орган устанавливает, что победитель процедуры не подписал в установленный срок контракт и не направил обеспечение по этому контракту. И что происходит в дальнейшем? На заседании участник поясняет, что он не успел своевременно оформить банковскую гарантию. Ну, увы, это встречается достаточно часто. И при этом участник мотивировал тем, что да, он не оформил банковскую гарантию, но он уведомил заказчика о том, что он срок не успевает. На заседании комиссии ФАС для подтверждения своей позиции направил доказательства оплаты за предоставление банковской гарантии, свидетельствующие об отсутствии намерения уклониться от подписания контракта. При рассмотрении данного дела антимонопольный орган принял решение не включать победителя с закупки в РНП. И вот здесь, конечно же, уважаемые участники закупок, достаточно такая интересная ситуация, ввиду того, что решение оно могло быть принято полностью, точнее, диаметрально противоположное. В связи с этим я призываю вас, когда вы уже находитесь на стадии заключения контракта, рассчитывайте внимательно все сроки. В случае, если заключение контракта с вашей стороны сопряжено с получением банковской гарантии, подстрахуйте себя, обратитесь сразу в несколько банковских организаций, получите согласие, получите, э, прочтите отзывы по этой компании, по, точнее, по банковской организации, где вы собираетесь получать банковскую гарантию, и не занимайтесь этим вопросом в самый последний день. Если вы получаете первый раз в данном банке банковскую гарантию, то э, добросовестный банк сразу такую сноску делаю, он запросит с вас абсолютно все документы, в том числе документы по бухгалтерской состоятельности, поэтому будьте внимательны. Далее, ну, вот буквально у нас еще небольшой материал остается, и уже будем к следующей части переходить. В антимонопольный орган обратился организатор процедуры с заявлением о включении в РНП победителя закупки. В связи с его уклонением от заключения контракта по результатам проведения электронного аукциона. Работы были по заправке и восстановлению картриджей. Работы были предусмотрены проектом контракта. Комиссия УФАС установила, что после направления победителю закупки проекта контракта последний разместил к нему на электронной площадке протокол разногласий. Однако победитель закупки в установленный срок не подписал доработанный проект контракта и не предоставил его обеспечения. Победитель процедуры пояснил, что по независящим от него обстоятельствам его заявка на получение банковской гарантии была временно приостановлена, в связи с чем не представлялось возможным получить обеспечение исполнения контракта в регламентированный срок. И вот комиссия в фасовом решении о включении данного участника в РНП Указала, что принимая решение об участии в процедуре закупки, подавая соответствующую заявку, участник несет риск наступления неблагоприятных для него последствий. И вот как раз в связи с этим я рекомендую обращаться сразу в несколько банковских организаций для одобрения и возможного дальнейшего получения банковской гарантии и не заниматься этим вопросом буквально в последний день. Ну, здесь в данной ситуации, по всей видимости, участник как раз хотел через протокол разногласий увеличить срок для подписания контракта, но все равно не успел. Ну, и в идеале, конечно, будьте готовы к тому, что в случае необходимости у вас будет возможность использовать альтернативный способ предоставления обеспечения исполнения контракта. На самом деле, в этих ситуациях, которые связаны с предоставлением обеспечения исполнения контракта, мы с вами увидели, что на практике решения могут быть как в пользу участника, так и, к сожалению, в пользу заказчика. Итак, сейчас посмотрю, какие вопросы у нас поступили. Части подтверждения соответствия дополнительным требованиям по регистрации на сегодняшний день мы проходим стандартно через электронную площадку, пока в этой части полностью функционал единой информационной системы не доработали. Но все идет к тому, что все действия по подтверждению информации, действия по заключению контракта, электронное актирование и так далее. Все это будет проводиться в единой информационной системе. Но вопрос доработки ИИС, к сожалению, он не быстрый. На сегодняшний день, кстати, напоминаю, что мы можем с вами посмотреть сведения по нашей банковской гарантии, которая была выдана, включена в реестр на сайте единой информационной системы в своем личном кабинете, личный кабинет участника закупок. Функционал относительно новый, не все участники пока еще им пользуются. Так, сейчас смотрю, какие еще вопросы появились. Так, вот в части вопрос... Если участник намеревался уклониться, не намеревался, точнее, уклониться и оплатил банковскую гарантию, но в ней заказчик нашел неприемлемые пункты, то участник с большей долей вероятности попадет в РНП нет ему оправдания. Но на самом деле не совсем так. Изначально, когда вы подписываете контракт, когда вы получаете банковскую гарантию, даже заранее, учитывайте требования, которые изложены заказчиком в части э, банковской гарантии. Вот эти требования, они не должны противоречить нормам действующего законодательства. Если вы изучили документацию заранее, если вы на этапе подачи заявки э, сделали акцент на том, какие требования установлены в части обеспечения исполнения контракта, и вы нашли там определенные, недочеты, если вы нашли там противоречие 44-му федеральному закону, ну, на примере 44-го федерального закона, то э, в данной ситуации однозначно нужно направлять запросы разъяснений, нужно в запросе указать, требуем внести изменения в этот пункт, который относится к обеспечению исполнения контракта. Если все же случилось такое, что вы заключили контракт, Заключили контракт с банковской гарантией. В банковской гарантии вы точно знаете, что у вас указаны все те пункты, которые есть в действующем законодательстве, предусмотрено 44-м федеральным законом, но по каким-то причинам заказчик захотел видеть в банковской гарантии свои какие-то дополнительные пункты, дополнительные требования, то это нужно обязательно обжаловать. И здесь как раз шанс того, что участник попадет в РНП, небольшой. И важно грамотно подготовить свою позицию. Далее. А по поводу дополнительного соглашения, видела тоже вопрос. Дополнительное соглашение по государственному контракту при этом установлен крайний срок для совершения такого действия, чем он регламентируется. Но ну, вот здесь, когда мы с вами заключаем изначально контракт, заключаем договор. На этом мы, собственно, в части именно, например, положения нормы 44 федерального закона, что касается заключения контракта, мы здесь действие завершаем. И в дальнейшем уже исполнение контракта, оно регламентируется в том числе и нормами гражданского кодекса. Соответственно, на сегодняшний день в части дополнительных требований по доп. соглашению нет установленных условий. В самом 44-м федеральном законе. Поэтому здесь, в этой части, требования по ДОП-соглашению не должны противоречить нормам Гражданского кодекса. И, соответственно, ну, в частности, я думаю, что заказчик просто установил крайний срок для совершения такого действия с учетом своей потребности. Поэтому главное, чтобы вот этот срок он, и иные положения доп не противоречили нормам Гражданского кодекса направить протокол разногласий к доп. соглашению вы можете, но уже вне рамки электронной площадки. То есть на электронной площадке такого функционала не предусмотрено. В части направления протокола разногласий к доп. соглашению здесь вы уже урегулируете этот вопрос самостоятельно с заказчиком и в стандартном виде в виде протокола разногласий как по процедурам в части заключения контракта здесь, конечно же, речи быть такой не может. Ну, в частности, это, скорее всего, будет урегулировано, возможно, устно, возможно, посредством официальной переписки и так далее. Закон сам не предполагает наличие дополнительного соглашения, наличие, точнее, протокола разногласий к доп. Соглашения. Итак. Надеюсь, что ответила на все вопросы. Но вот по... Так, по моим наблюдениям я разъяснила все поступившие вопросы. У нас с вами сейчас будет практическая часть. К нам подключится... Наш руководитель проектов, это Валерия Шеликета, и расскажет про, про то, какие практические инструменты участники закупок вы можете использовать в своей работе. Сейчас у нас наша вторая часть. буквально несколько минут сейчас переключим экран так экран мы видно. Не вижу просто сообщения в чате. Напишите, пожалуйста. Ага. Все, отлично. Так, давайте э, начнем. Не буду вас сильно учить. Еще раз представлюсь. Меня зовут Валерия. Я являюсь менеджером продуктов компании AOTC. Отвечаю как раз за направление по созданию и развитию продуктов для участников а, торгов. Поэтому если у вас, вы являетесь нашим пользователем или планируете быть нашим пользователем, и у вас есть какие-то вопросы или пожелания по созданию и развитию наших продуктов, то вы можете обращаться ко мне. Свои контакты я оставлю позже. Либо звонить на наш общий номер. У нас очень хороший отдел телемаркетинга. Ребята вам подробно расскажут и помогут уже использовать те инструменты, про которые сегодня я расскажу вкратце. Про что хотела бы сказать в первую очередь. Сейчас мы находимся на витрине нашей электронной торговой площадки. И два таких основных два основных продукта, которые мы создали. Это электронная торговая площадка и Marketplace для бизнеса. Marketplace, здесь вы можете как продавать, так и приобретать товары, которые находятся на витрине. Поставщики их размещают, это нерегламентированные продажи, и с помощью поиска вы можете найти все, что вам необходимо. Давайте попробуем найти какой-нибудь товар. Ну, например, вот. Так, вот мы видим перечень э, продуктов. Да. Соответственно, если вы э, будете являться или уже являетесь нашим поставщиком, то, соответственно, вы можете разместить также свою продукцию. Я далее покажу, как это делается. Но на витрине я хотела бы вам показать, что здесь вы тоже можете являться еще и сами покупателем. Если вы не находите на витрине ту продукцию, которая вам необходима, ну, нет ее в перечне, да, есть какие-то нюансы или какие-то объемы, то, соответственно, вы можете сами с помощью вот этой кнопочки создать запрос коммерческого предложения опубликовать потребность. Именно не тендерную, да, а прямую какую-то закупку. Когда вы создаете, давайте нажмем, да, создаете запрос коммерческого предложения, то эта процедура уже переходит в, переходит в поиск товаров, переходит в раздел «Поиск тендеров» и уже является тендером. Но по сути своей, конечно же, это не тендер. Там нет конкурсной документации, и если какие-то другие поставщики увидят этот запрос, то, скорее всего, просто направят вам коммерческое предложение, и вы уже как заказчик в личном кабинете сможете его рассмотреть. Также еще один момент. Когда вы размещаете продукцию, свою собственную, то на базе вашей продукции заказчики и другие тоже могут создавать какие-то запросы с помощью кнопочки «Уточнить цены и условия». Вот здесь то есть Они увидели, например, да, вас как поставщика, продукция похожая, но, например, есть определенные, определенные там условия по доставке или, поставщик, или заказчик хочет например, чтобы там цена была пониже, да, то он создает тоже свой вот такой запрос на базе вашей карточки. И вы, как поставщик, который разместил эту продукцию, получает э, это предложение. Также поставщики, которые зарегистрированы на нашей площадке с аналогичным направлением, тоже получат это приглашение. Итак, подведем итоги. Marketplace. Это большой электронный магазин, где вы можете размещать свою продукцию, товары, работы, услуги, как в единичном да, формате, так и загрузить целый прайс-лист. Второй момент. Вы также можете являться покупателем в Marketplace, то есть покупать те товары, которые уже есть на витрине, создавать свои собственные запросы отдельные, привязывать запросы к существующим карточкам, либо покупать напрямую. Это основные моменты, которые я хотела рассказать про Marketplace. Marketplace у нас бесплатный, то есть мы ничего не берем ни с покупателя, ни с продавца за проделанную сделку. Поэтому используйте, это очень хороший канал, размещайте здесь свою продукцию и, соответственно, следите потом за почтой, потому что... Если будут приходить какие-то уведомления да, о прямой покупке, либо будут приходить вам приглашения, то, соответственно, вы будете получать их на почту, либо в личный кабинет на нашей площадке. Итак, если есть вопросы по Marketplace, да, готовы сейчас ответить. Здесь Нет ничего сложного. Витрина доступна даже незарегистрированным пользователям, поэтому если вы пока еще не являетесь нашим поставщиком, то, соответственно, можете просто зайти на наш сайт OTC Marketplace и посмотреть, как это все устроено. Достаточно просто. Так, может быть, вопросы в процессе возникнут. Давайте перейду к следующему нашему продукту. Это электронная торговая площадка «Поиск тендеров». Угу. Тендеры. Но а, здесь мы видим, да, очень большой объем находится на нашей витрине тендеров, потому что а, мы показываем закупки, опубликованные не только на нашей площадке, но и закупки, опубликованные по всей стране. А, есть вот такой расширенный фильтр где вы можете как раз отделить да, закупки, которые проходят на OTC, и закупки, которые проходят на других внешних площадках. Ага, я вижу вопрос. Так. Да, я как раз сказала, что вы можете на нашем Marketplace создать карточку на один товар, а можете загрузить целый прайс-лист в Excel, вы скачиваете шаблон, Нашей площадке. Я покажу, как это делается. Скачивайте шаблон, заполняйте его и далее загружаете. Все позиции появляются моментально. Да, покажу, покажу. Так, смотрите дальше. Какие, какие есть особенности да, поиска? То есть вы можете искать все, что опубликовано у нас, либо вы можете использовать фильтры внешней площадки. И уже увидеть те тендеры, которые опубликованы на других площадках. А, так как я сейчас не зарегистрированный пользователь, то, соответственно, часть информации на витрине скрывается. Поэтому, чтобы видеть полностью да, все тендеры, которые вы ищете, например, по какому-то ключевому слову, давайте опять же посмотрим. Вам нужно обязательно пройти регистрацию. И э, с помощью регистрации у вас будет открыто, уже, да, видите, здесь как раз из-за того, что я не зарегистрирована, мне предлагается пройти регистрацию, чтобы увидеть уже более детально все. Так, э, куда хотела бы вас позвать? Э, все вы знаете, да, что мы площадка по 223 федеральному закону, и также система поиска мы показываем тендеры которые опубликованы по 44-му по 615-му постановлению также я по 223-му и коммерческие тендеры если в коммерческих тендерах встречаются ключевые слова которые вы вбиваете в поиск но в этом году у нас очень такой большой, большой интерес да, к развитию коммерческой площадки и э, уже сейчас мы вас приглашаем поучаствовать в тех тендерах, которые опубликованы. Как вы можете их найти? Опять возвращаемся в расширенную настройку. И убираем привязку к федеральным законам. Выбираем нашу торговую площадку, нашу группу. И оставляем раздел «Коммерческий». Сейчас у нас около 200 да, активных тендеров, вы уже можете их изучить. То есть, повторюсь, да, это не тендеры по 223-му федеральному закону, это отдельные другие коммерческие заказчики, которые решили проводить а, закупки с помощью тендеров. Можете в архиве, вот здесь, посмотреть те тендеры, которые уже прошли, да, чтобы понимать на будущее, когда еще, возможно, появятся подобные заказы, либо посмотреть все. То есть это активные и, соответственно, те тендеры, которые находятся в архиве. Вот так можно попасть на нашу коммерческую площадку, коммерческую секцию. Опять повторюсь, как и с маркетплейсом, вы можете выступать не только участником, не только продавцом, но еще и покупателем. То есть можете опубликовать свой запрос, свой тендер на покупку. Не обязательно делать это какой-то сложной процедурой, достаточно использовать запрос цены или запрос предложений. Поэтому используйте эту площадку и экономьте да, на покупках в том числе, так же, как это делают заказчики, у которых вы участвуете. Вот это основные нюансы. Это витрина, да, но Удобнее всего и больше инструментов вы получите, когда пройдете регистрацию. Когда вы проходите регистрацию на нашей площадке, мы даем бесплатный семидневный доступ на то, чтобы использовать поисковик. То есть вы можете... Искать тендеры, как у нас, так и на других площадках, бесплатно в течение 7 дней, посмотреть, поиграться с фильтрами, отобрать для себя подходящие тендеры, настроить шаблоны и, возможно, найти какие-то уже интересные для вас заказы, поучаствовать в них. Давайте зайдем в личный кабинет, я покажу, как это выглядит внутри. Так, сейчас я уберу немножко зум, чтобы не дает мне попасть. Можно я пока остановлю демонстрацию и потом к ней вернусь, что не могу попасть. Угу. Так, есть какие-то вопросы уже? Техподдержка по Marketplace работает. Вы можете позвонить на наш общий номер. И ребята, которые у нас работают в телемаркетинге, они помогут вам как раз этот прайс-лист загрузить. Их можно обновлять, Да. Так, смотрите, как устроен как доступ? У нас на площадке несколько продуктов для поставщиков. Если вы хотите поучаствовать, давайте, давайте с самого начала. Когда вы проходите у нас регистрацию, приходите первый раз, либо вы когда-то с нами давно работали и просто уже там в течение нескольких месяцев не использовали нашу площадку, мы можем вам этот бесплатный доступ еще раз открыть. Что дает, что дает этот бесплатный доступ. У вас открыты абсолютно все инструменты, и в том числе поиск на других площадках. Но если вы планируете поучаствовать в каком-либо тендере, который размещен у нас на UTC.ru, то вы покупаете тариф, тариф на участие. Если вы покупаете тариф на участие, то вам доступно... Не только да, участие, но еще и э, все абсолютно другие инструменты, в том числе поиск. Понятно объяснил? Если непонятно, да, то напишите. Семидневный, семи, семидневный доступ бесплатный дается. Да, ага, семидневный доступ бесплатный дается всем э, с, сказать, новым зарегистрированным пользователям. Если вы у нас покупаете лицензию, как известно, она у нас покупается на три месяца, то в течение трех месяцев вы пользуетесь и поиском, и подаетесь на площадке OTC. Если у вас лицензия заканчивается, и уже как раз этот семидневный да, срок после регистрации тоже заканчивается, то вам открыта, открыта демонстрация всех тендеров, которые на OTC, но при этом закрыты другие тендеры и вы не можете видеть всю информацию в поиске. Но Marketplace у вас доступен в любом случае. Открыть бесплатный доступ. Для создания прайса вам не нужно открывать бесплатный доступ. Бесплатный доступ вам открывается только на поиск. Давайте я сейчас в личном кабинете буду проходиться по этим инструментам и буду говорить, какие из них у Ходят да, только с регистрации э, и те, которые с лицензией. Сейчас, Мне кажется, я вас запутала немного. Смотрите, личный кабинет. Так, сам начал. Вы э, только пришли на площадку, э, проделали регистрацию, вам открывается поиск, семидневный, бесплатный, на всех площадках. Через 7 дней он у вас заканчивается, вам также доступен поиск, но на площадке OTC, вам также доступен Marketplace, и, соответственно, вы можете все это смотреть. Но если вы планируете поучаствовать, то вам необходимо будет купить лицензию именно на OTC. В личном кабинете меню у нас делится на, две, на, на, на два направления, то есть для заказчика и для поставщика. Почему мы все объединили? Вы можете на нашей площадке работать и как заказчик, и как поставщик. В каких случаях? Когда вы покупаете тоже продукцию, покупаете ее на маркетплейсе, да, то есть вы уже выступаете как заказчик, либо когда вы создаете коммерческое предложение на маркетплейсе, это та кнопка, которая я вам показывала. Давайте я вернусь еще раз, я покажу. Вот здесь. Вот видите, когда вы создаете запрос на покупку, да, напрямую, нетендерную, и когда вы создаете на базе уже какой-то существующей карточки тоже э, свой запрос. Это намного легче, потому что часть информации по аналогичной, похожей продукции, которую вы ищете, уже подгружается. Вам ее просто нужно немножко отредактировать, внести да, свои какие-то нюансы, может быть, производителя поменять или комментарий добавить. То есть вы, когда вы не готовы купить сразу, да, купить и отправить это в корзину. Либо когда вы покупаете сразу, да, то вы здесь тоже выступаете как заказчик. Если вы работаете как поставщик, что у вас есть? Вот есть каталог продукции и услуг это как раз заполнение маркетплейса. Это бесплатно, даже когда у вас заканчивается семидневный доступ на поиск, каталог продукции, и услуг, создание и размещение вам до сих пор доступны. Так, секунду, мы сказали, что у меня нет демонстрации. Ага. Так, прошу прощения, давайте я еще раз покажу, проговорю. Вот, мы попали в личный кабинет. Теперь видно, да? Отлично. Все, супер. Давайте проговорю еще раз. Так. Мы находимся в личном кабинете. Личный кабинет у нас единый и для заказчика, и для поставщика, потому что вы можете на нашей площадке работать и как заказчик, и как поставщик. И вот через витрину я как раз показывала, в каких случаях вы становитесь заказчиком, когда вы создаете свой собственный запрос на покупку, когда вы э, публикуете какой-то коммерческий тендер, опять же, да, на покупку, и когда вы на базе... Э, другой карточки, чужой карточки поставщика, тоже создаете свою покупку. И когда вы нажимаете кнопочку «Купить», да, вот это четыре да, основных момента, когда вы становитесь заказчиком. Если вы планируете только продавать, только участвовать в тендерах на нашей площадке, на других площадках, размещать продукцию на marketplace то вы работаете через раздел «Поставщикам». Вот этот раздел. Каталог продукции и услуг. Здесь вы можете разместить свою продукцию, свои услуги, свои товары. И э, эта функция у вас доступна, когда вы просто зарегистрированы. Потому что семидневный доступ, он, он дается именно на бесплатный поиск. Да? Marketplace работает всегда. Вы здесь размещаете, используете его, покупаете. Это все бесплатно. Здесь вы создаете свои товары вот с помощью такой кнопочки. Должно сейчас открыться. Когда вы создаете вручную, а да, вот так вот выглядит ваш черновик. Ну, например, у вас не очень большая номенклатура, или вы, в принципе, оказываете какую-то услугу одну. Зачем да, вам э, грузить прайс Вы просто заходите, создаете, пишите номинование, выбираете код. Э, добавляете какие-то необходимые документы, лицензии, добавляете фотографию, чтобы ваша карточка да, выглядела презентабельно. Чем лучше вы ее заполните, чем красивее вы ее заполните, подробнее, тем больше шансов, что заказчики или другие какие-то поставщики, которые будут заходить на Marketplace, ее увидят и, соответственно, купят вашу услугу. Когда вы, например, выиграли какой-то тендер, да, и вам для исполнения тендера тоже нужны другие услуги, какие-то дополнительные товары, дополнительные материалы, вы тоже можете приходить на Marketplace, искать это, или на базе существующих карточек создавать свои запросы. Постоянно, постоянный процесс происходит у нас и покупок, и одновременно продаж. А, так выглядит карточка, да, черновик карточки. Сейчас я хочу просто показать уже заполненную вот с помощью этой кнопочки вы можете импортировать несколько позиций. Если у вас большой прайс то заходите сюда, генерите шаблон, заполняйте согласно этому шаблону и загружаете его. Сейчас покажу активную карточку. Когда вы заполнили э, свои карточки, то можете посмотреть, как они выглядят на витрине. Есть вот такая кнопочка у нас, и увидеть, что она представляет уже для посетителя. Вот. Такая, в принципе, достаточно простая заполнение. Опять же, если какие-то возникнут вопросы в процессе заполнения, вы всегда можете позвонить, мы вам обязательно поможем. Угу. Так, вопросы. Ага. Так, картинка товара э, не обязательно, но желательно. Есть такой момент, <coughs> что когда люди приходят на витрину, я думаю, что они обращают внимание в первую очередь на, на те товары, которые с картинками. Книги есть обложки. Так, вы продаете книги с обложкой. Ну, сфотографируйте, как у вас есть, в том виде, в котором... Тянуть сотни тысяч. Вы, как, вы, смотрите, ну, если у вас под, каждый, под каждой позиции разные фотографии, то вы прикрепляете эту фотографию в Excel, каждую. Да, ну, придется все это сделать. Либо, если они у вас похожи, то просто копируйте. Mm. Ну, здесь, да, здесь, здесь придется поработать. Если, если это одинаковые картинки, ну, смотрите, если у вас одинаковые картинки, в принципе... Сейчас, как... Ну, это все книги, а разные, да... Если это все книги, то загрузите одну. Ничего страшного по описанию, по единице, по измерению, клиент поймет, что это разная продукция. Но лучше, конечно, делать под каждым. Лучше, да. Так, далее. Это был наш Marketplace. То есть здесь мы видим, как Marketplace выглядит на витрине да, и как он создается внутри личного кабинета. Поиск, поиск тендеров. Да? Здесь мы тоже видим уже витрину тендеров. Вот видите, так да, как я зашла как зарегистрированный пользователь, у меня уже вся информация подгружается. Для тех, у кого купленная лицензия или как раз вот этот семидневный доступ после регистрации, вы видите все. Потом просто информация закрывается для того, чтобы вы купили, конечно же, лицензию, которая будет использоваться и для поиска, и для участия. Но Marketplace marketplace бесплатный. Так, тендеры, планируемые закупки и субподряды. Это наши основные разделы, сейчас расскажу про каждый. Тендеры. Здесь вы создаете свои фильтры поиска, используете различные параметры, я думаю, что многие из вас уже обращались к каким-либо агрегаторам, либо вы ищете на сайте закупки.глог, где тоже есть фильтр. Каждый агрегатор поиска имеет какие-то свои фишки, свои особенности. И здесь уже вам да, нужно выбирать, на что ориентироваться, что для вас является главным в поиске. Кому-то необходимо, чтобы как можно больше искал, да, кому-то нравится, что есть определенные элементы CRM-системы, да, что можно работать с командой, переписываться по своему фильтру или по отдельно выбранному заказу и так далее. Все, все поисковики работают с помощью поиска ключев, по ключевым словам, да, где вы прописываете слово либо группу слов, если у вас есть какие-то сомнения, или вы только начали да, заниматься поиском, то здесь придется поэкспериментировать, посоздавать несколько шаблонов с одним словом, либо там, с группой слов. И со временем, когда вы будете видеть уже ту выборку, которую вам показывает агрегатор, и если в этих тендерах встречаются ваши ключевые слова, но они вам не подходят, да, то вы уже видите, какие слова можно исключить. И добавляете слова исключения, ну как, например, вы оказываете бухгалтерские услуги, да, но появляются тендеры с какими-нибудь аудиторскими или э, юридическими услугами, то добавив слово «юридический», да, вы исключаете то, что вам не подходит. Но мы вам совет, сначала не э, сильно насыщайте систему словами-исключениями, лучше попробуйте э, посмотреть все, да, все, все максимум, по, по максимуму. Где вы ищете? Вы ищете по всей России, либо вы отдельно создаете по тендерам, которые проходят на OTC. Есть еще рекомендованные тендеры, когда вы у нас проходите регистрацию, если у вас есть какой-то опыт участия, система, искусственный интеллект наш определяет, какие тендеры вам потенциально могут подходить. Поэтому вы можете даже поставить по рекомендованным, и вот здесь у вас уже будет какая-то подборка, да, исходя из ваших АКВЭД-кодов, исходя из вашего опыта участия и так далее. И, соответственно, сохраненные фильтры, когда вы начинаете пользоваться поиском, то у вас пока их нет, так как мы предположим, что мы только начали работать. После того, как вы создаете несколько фильтров, они у вас появляются вот здесь слева, то есть вы уже можете сразу переходить не на общий поиск, а переходить на свои настроенные шаблоны, либо выбирать их отсюда. Так, вернемся ко всем тендерам, и можете дополнять свой поиск кодами АКПД, либо прям отдельно по ним настраивать. Сейчас секунду, покажу вам эти коды. Вот система тоже уже подбирает потенциально возможные подходящие для вас коды. Можно делать фильтр отдельно по заказчику корректировать постоянно даты публикации, по номерам сайта закупки, если вам нужно отследить да, какую-то одну закупку по способам, прямо вот по каждой площадке, которая сейчас представлена на рынке, и можете задавать правила да, проведения тендеров. Ну, я рекомендую прямо вот под каждую какую-то особенность делать отдельный шаблон. Таким образом, у вас будет намного больше вариантов для рассмотрения. Еще, помимо всего этого, в поиске, давайте посмотрим конкретному слову, что вы можете сделать, какие есть еще инструменты. Вы можете на понравившийся вам тендер да, делать пометочку, создавать какую-то свою. Ну, например, у вас точно будет группа каких-то тендеров, которые надо согласовать, обсудить с сотрудниками, и, возможно, эти тендеры для вас интересны, неинтересны и так далее. Просматривайте список. С помощью сниббетов мы подсвечиваем ключевые слова. Мы подсвечиваем в наименовании тендера, в Позиции, да, конкретный какой-то, если есть в коде, и в конкурсной документации. Но здесь у нас не, не видно в документах, когда мы прям показываем кусок документа, где находится ваше ключевое слово. Так, давайте перейдем в сам тендер. Здесь покажу, как выглядит карточка, на что обращать внимание. Вам, если тендер опубликован не у нас, да, например, вот на площадке РТС-тендер, то вам также доступно все, что опубликовано на этой площадке. Вы видите сразу документы, вы видите да, продукцию, которую они закупают кто является организатором, если отдельно, да, организатор, отдельно заказчик, как обстоят дела с обеспечением, где найдено ваше ключевое слово. Также мы подтягиваем информацию по контактам из компании. Это все открытые данные, поэтому вы можете ими пользоваться, вы ничего не нарушаете, если звоните по тем телефонам, которые мы подтянули. И также вы можете посмотреть аналитику. Мы анализируем самого заказчика, что он себя представляет на рынке госторгов. Также предугадываем процент снижения. Прогноз, да, создаем. И кто потенциально выйдет, вы можете посмотреть, какие конкуренты, скорее всего, придут на этот тендер. Если, если вам тендер нравится, да, и а, вы планируете дальше с ним работать и подавать заявку, то вам необходимо его взять в работу, и он уже перейдет вот в эту папку и будет дальше двигаться по воронке. Это то, что касается внешних да, заказов. Если вы работаете с OTC, с нашим тендером, то поворотки он будет двигаться автоматически. То есть вы взяли его в работу, он вам понравился, подали заявку, поучаствовали в аукционе, заключили, не заключили договор. Да, и вот он уже там, соответственно, дальше вот здесь полученный, переходит в полученный заказ. Если все этапы прошли, то он падает в архив. Также вот в этой папочке вы видите все те товары, которые ваши товары, которые были добавлены в корзину, да, если если вы что-то разместили на маркетплейсе. И а, здесь еще тоже находятся планируемые закупки и субподряды. Как найти планируемые закупки и субподряды? Вы также возвращаетесь в раздел потенциальных заказов. И аналогично, как в тендерах, ищите планируемые закупки. Мы знаем, что заказчики э, обязаны да, размещать планы, и есть возможность заранее посмотреть, что будут покупать э, если, ну, что будут покупать конкретные заказчики, если вас интересует уже да, группа или какой-то определенный потенциальный ваш будущий клиент. Либо вы можете посмотреть вашу продукцию, как она раскидана по плану. Также вбиваете ключевое слово и заранее используете это как дополнительный канал продаж. Вот мы видим, да, что планируется закупка, будет покупаться молоко в Иркутской области на такую-то сумму. Задаете тоже такие же абсолютно параметры, как при поиске тендеров, они очень похожи. Единственное, что здесь вы можете поиграться со сроком, например, посмотреть те тендеры, те, точнее, позиции, где уже в ближайшее время будет публикация, да? То есть, так, через месяц, через два месяца, либо, наоборот, посмотреть очень далеко и заранее обратить внимание, поизучать этого заказчика, что он из себя представляет, как он вообще закупается, много ли он закупает, хорошо ли он платит своим поставщикам, может быть есть смысл уже заранее, заранее отправить ему свое коммерческое предложение. Здесь есть контакты для этого заказчика, и вы можете, прежде чем он опубликует этот тендер, уже с ним познакомиться. Так, и еще один раздел. Еще один раздел. Это поиск. По субподрядам. Субподряды – это тоже наш еще один проект, который будет а, меняться. Пока он существует а, в, а, в таком виде, здесь мы публикуем те тендеры, где был объявлен победитель, да, где был опубликован протокол. А, почему, почему мы выделили да, это в отдельные м, каналы? Потому что даже если вы захотите а, посмотреть заранее планы, например, на ИИС, да, то э, зайдя на сайт закупки ГОВ, вы по ключевым словам ничего не найдете. Вам нужно будет открывать, то есть вам нужно будет заранее как-то понять, кто ваш заказчик. Ну, сейчас, да, на начальном этапе участия, это сделать очень сложно, это приходит только с годами, с опытом, когда вы знаете, что ага, понятно. РЖД покупает вот это стабильно, а Сбербанк закупает вот это, и я точно знаю, что в декабре у них там будет закупка аналогичной продукции. Но если вы ищете для себя новых заказчиков, то зайдя на сайт закупки.глоп по позициям вы ничего не найдете. А, на, а в нашем поисковике вы сможете просто вбить ключевое слово, название своей продукции, уже определить э, потенциальную группу своих заказчиков. То же самое и по субподрядам. Если вы, например, не очень хотите участвовать в торгах, но были бы не против поучаствовать уже в части да, исполнения контракта, то здесь вы можете увидеть по вашей продукции или, там, например, по какому-то крупному тендеру да, в строительстве. Вы занимаетесь строительством, но у вас очень узкое, очень узкое направление вы можете найти потенциальных ваших будущих партнеров, которые победили в тендерах и планируют уже их исполнять. Вы видите, ага, так, есть тендер на такую-то сумму, здесь там выполнение такой-то, такой-то работы определенной. Можете по конкурсной документации, либо по покупаемой продукции посмотреть, что необходимо для исполнения этого тендера и э, связаться с генподрядчиком, да, который победил в этом тендере, и предложить тоже свои услуги. Пока работает это так. Что мы планируем? Мы планируем, что генподрядчики, да, те э, поставщики, которые победили либо планируют побеждать, да, выходить на тендер. И им необходимы партнеры, им необходимы дополнительные услуги, товары, материалы, чтобы они заранее или уже сразу после победы публиковали коммерческий, коммерческий тендер на поиск как раз исполнителей для себя. Но пока, пока вы видите только протоколы, да, и по этим протоколам вы тоже, изучив, изучив этот тендер, отыгранный, Связывайтесь с победителями и предлагайте свои, свои услуги как подрядчик. Вот. Если есть вопросы по поиску, тоже, пожалуйста, задавайте. Я отвечу. Так, еще хотела быстро вам рассказать. Ага, вопросы есть. Так. Еще про парочку инструментов, которые у вас представлены в личном кабинете. Так, почему я не могу сразу включать? Ага, вот. Черт-черт. Так, я не вижу. А, вот, все вижу. Угу. Да, пробуйте, загружайте свои товары, услуги. Это бесплатно для всех, кто прошел регистрацию. Пользуйтесь поиском. Если вы давно у нас были на площадке, ранее когда-то участвовали, то мы можем вам подключить еще раз на 7 дней бесплатно поиск. Пользуйтесь, пожалуйста. И ну, если вы хотите поучаствовать на, в тендере, который опубликован на нашей площадке, то здесь придется купить лицензию. Так, еще есть два, один новый инструмент, который у нас появился. Это называется безопасная сделка. Сейчас расскажу, какой смысл. Безопасная сделка подходит для, как и для покупателя, так и для продавца, которые, например хотят быть уверены да, в том, что они получат деньги за, свою, за, за, за, за, за свой товар да, или за свои услуги, и, соответственно, покупатель тоже должен хочет быть уверен, что он сможет заплатить уже после того, как проверит да, то, что ему предоставил продавец. Как, этот, как, как, как построен этот процесс? Например, покупатель не продавец? Выбрали друг друга для осуществления сделки, но это не подходит, конечно же, для тендеров по 223-му, это подходит для коммерческих тендеров как дополнительный инструмент и подходит для продаж и покупок на маркетплейсе. Причем вы можете использовать безопасную сделку, даже если вы встретились не на площадке OTC, а, например, вы нашли вашего потенциального, потенциального там продавца или покупателя, на какой-то другой доске объявлений, да, или, например, в принципе, там вам позвонили или коммерческое предложение отправили, вы пока еще друг друга не очень хорошо знаете, у вас есть возможность поработать и защитить свои денежные средства и защитить да, себя как продавца, исполнителя услуг с помощью этого инструмента. Вы отправляете ссылку второму вашему партнеру, и если это покупатель, то вводит, вносит деньги, за ваш товар, и они закрываются, блокируются да, на отдельном безопасном счете. То есть они не, не, уже не в руках покупателя, да, но пока еще не в ваших, до тех пор, пока вы не выполните свою, свою услугу или продадите товар. После того, как сделка завершается, товар доходит до покупателя, он проверяет и говорит, что да, все отлично, все замечательно, или услуга выполнена в срок, в нужном объеме, то делает, отправляет ä, запрос на нашу площадку в ä, этой безопасной сделке, и деньги переходят к вам. А, это намного быстрее, да, чем делать ä, сложные переводы, работать по предоплате и так далее. Вы сразу полностью все получите. Но вы также можете поэтапно получать деньги, ä, предполагает да, безопасность сделка еще какую-то поэтапную оплату. Но это не все, да, не, это не просто инструмент, где блокируются деньги. А есть еще здесь услуга, которая называется арбитраж. Если в процессе исполнения возникают какие-то претензии у вас, да, покупателю, ну, скорее всего, там, а, будет наоборот, скорее всего, к вам, как к продавцу, да, будут какие-то вопросы, а, то создается спор. Здесь уже подключаются наши юристы. И э, начинают э, третья страна, не будучи на стороне там, покупателя отдельно или продавца, а уже как независимое лицо, изучать эту сделку, э, проверять ее и выносить вердикт. Что, что можно сделать? Да? Можно на основании этого решения уже между собой договориться, как вы там, расплачиваете, расплачиваете, как вы в дальнейшем выполняете свои обязательства, либо вы идете в суд и используете тоже этот э, вердикт от наших юристов для того, чтобы, э, ну, если вы продавец, да, победить, конечно же. вот. Э, и э, тоже, если было, был суд между вами, было решение определено, то по суду деньги возвращаются достаточно долго. Вот, а если вы э, отправляете к нам в сервис решения суда о том, что деньги должны быть вам перечислены в таком-то объеме, то это происходит тоже намного быстрее с безопасной сделки, в течение суток вы получаете деньги за свой товар. Вот, это основные моменты, которые я хотела бы рассказать про безопасную сделку. Здесь тоже это новый продукт, поэтому если сейчас у вас есть какие-то сомнения да, в контрагенте, в покупателе, которым вы планируете в ближайшее время работать, то можете воспользоваться безопасной сделкой. Это очень популярно, популярно на таких порталах, как COVID, да, и прочие доски объявлений, для того, чтобы ну, защитить себя от мошенников. Вот. И еще один наш инструмент – это деньги для бизнеса, пененза. Я думаю, что тоже многие уже про нее слышали. Так, немножечко не, не сюда попала. Перейду. Финензе, она вам тоже доступна из личного кабинета, но немножко отличается по дизайну, она в голубом цвете. Если вы прошли у нас регистрацию, то вы можете создавать заявки на тендерный займ либо на кредит на исполнение контракта, если вы уже являетесь победителем. Это краудлендинговая платформа. Здесь инвесторами являются физические лица, и э, они видят ваши заявки на займ, на участие, либо они видят ваши кредиты да, на исполнение и э, принимают решение, кредитовать вас или нет. То есть, например, какая-то сумма она собирается не одним инвестором, а несколько. Минимальная сумма. Инвестирование у нас 5000 рублей, поэтому приходите, если вам нужны деньги для участия, либо нужны деньги для исполнения. Мы очень быстро рассматриваем. Процесс несложный, пакет документов в принципе стандартный, поэтому заводите свои заявки, мы обязательно вас рассмотрим, поможем вам исполнить контракт, для того, чтобы у вас не было никаких проблем с дальнейшим заказчиком. Вот. Это все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если что-то непонятно, давайте я оставлю свои контакты. Закрою демонстрацию. Так, после 1 июля... Нет, нет, не планируем. Мы вообще по безопасной сделке не планируем брать комиссию. Пока не планируем. Контакты, да, оставлю. Про все, что я вам рассказал, вы можете позвонить либо написать мне, если возникли какие-то... Для понимания, либо сложности, потому что очень много информации, очень такие насыщенные инструменты, поэтому спрашивайте, кому нужно продлить доступ, да, для того, чтобы поработать с поиском, тоже обязательно пишите, звоните. Вот. И всегда можете позвонить на наш общий номер. Ребята вам помогут обязательно. Так, контакты и почты. Я сейчас свою пришлю. Да, пользуйтесь нашими инструментами, давайте нам обратную связь, потому что нам очень важно, удобно вам, неудобно, нравится, не нравится. Так, это мои телефоны. Почта. Я тогда благодарю всех. Большое спасибо. Очень приятно, да, что вы активно участвуете в вебинарах. Приходите обязательно к нам. Также у нас планируется марафон, где будут еще и практические задания, где вы сможете не только посмотреть да, те инструменты, которые у нас представлены, но еще и поработать обязательно с ними, поискать, по проанализировать свою нишу, посмотреть ваших заказчиков, ваших конкурентов, какие uh, есть тендеры, что вообще, в принципе, сейчас на маркетплейсе размещается, самим разместить на маркетплейсе и так далее. То есть работы много, вот, поэтому приходите, участвуйте в практике тоже. Все, спасибо, всем до свидания. Так, контакт я прислала. А, так, подождите, я не туда направила, наверное, сейчас, секунду, я, э, вот, я почему-то поставила только в ведущем, вот, участники, если, сейчас, да, да все, все видят, да, угу. отлично, все, хорошо. Все, всем до свидания.